Похоже, что Морелла действительно решил рассердить меня. Однако я разумный человек. Как тебя зовут, сынок? Томас Анджело. Я решил дать тебе шанс, Томми. Мне нравятся новые лица. Мы здесь одна большая семья. Ты уже знаешь Поли и Сэма. А вот Фрэнк моя правая рука. Он имеет дело с легальной страной нашего бизнеса. За стойкой стоит Луиджи. Это дело не такое уж простое. Но Луиджи отлично готовит. Оли познакомит тебя с Винченцей и Ральфи. У нас еще много людей. Но пока что ты знаешь достаточно. Теперь слушай внимательно. У нас есть несколько правил. Никогда не переходи дорогу полицейским, мы им платим. И тебя они не тронут. Но если зайти слишком далеко, они придут за тобой. Платим мы им или нет. Если тебя арестуют, ничего не говори, и мы позаботимся о тебе. Я могу отблагодарить тех, кто мне помогает. А из тех, кто предал меня, мало кто выжил. Копишь? Да, мистер Салье. Я рад. Сегодня я дам тебе возможность рассчитаться с ублюдками, которые испортили твое такси. Проверим тебя. У Морелла есть бар, куда ходят все его гориллы. Все они паркуют свои машины за забором возле бара. Если ты парень что надо, завтра утром их там уже не будет. Полли пойдет с тобой на всякий случай. Зайди к Винченце за снаряжением и к Ральфу за машиной. Я не стал бы ему так доверять. Он, похоже, колеблется. Он принял твое предложение, потому что у него нет выбора. Посмотрим, Фрэнк, посмотрим. Меня больше интересует, что собирается делать Морелло. Неужели он решил начать войну? Венчанцы – оружейный эксперт Дона. Они знают друг друга с младенчества. Станет тебе все, что угодно. От Томми до гаубицы. Вини, он такой. Всегда навещаю его перед работой. Бонжорно, Винченцо. Чао, Поли. Это вот Том. Новенький у нас. Приятно познакомиться, Том. Что я могу сделать для вас? У нас есть одна работенка. Нужно раздолбать несколько машин. Вот вам классический предмет спортивного снаряжения. И на всякий случай есть еще пара коктейлей. Однако с ними посторожней. Спасибо, Интенса. Не потеряйте биту, это моего племянника. Заметано. Этот Ральф полный идиот. Но с машинами он управляется мастерски. Как такой придурок может вообще в чем-то разбираться? Ну вот так вот бывает иногда. Г-га, гости. Как делишки, Поли? Здорово, Ральф. Я вижу, все еще хромаешь. Так что у нас тут теперь двое инвалидов. Зато у меня с мозгами все в порядке. Ральф, это Том. Если пригонишь ему украденную машину, он сделает ее твоей собственной. И никто не заметит разницы. Ральф, у нас с Тумом есть дельце одно. У тебя вроде должна быть для нас тачка. Точно! Вот она. Для гонок она не годится. Но вам подойдет число. Спасибо, Ральфи. Поехали. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Алексей, и мы продолжаем проходить игру «Мафия». Ну что можно сказать свое оправдание? Нас уволили с работы таксиста, в принципе, я другого и не ожидал, нашу машину изрядно побили. В общем, наш шеф больше не хочет иметь дело с теми, кто попадает в неприятности, это вредит репутации. Парни с Альери спасли нас от тех двух сумасшедших, и вроде как... Ребят, не такие уж они плохие парни, как они говорят и как о них я думал. Вчера мы сидели у них в баре, я разговаривался с ними, и когда я увидел, как одеты люди с Альери, я понял, что на них работать не так уж и плохо. Ну что ж, как говорится, лучше помирать молодым и при деньгах. Кроме того, работать на обычной работе стало слишком опасно, не факт, что за мной могут послать еще убийц, и мне может и не повезти, как мне повезло вчера. Кстати, я познакомился с тем парнем, помните того сумасшедшего, что тычил меня пушкой тем вечером? Этого сумасшедшего парня зовут Поли. и кстати, на самом деле это нормальный веселый парень, точно говорят же, не судя книжку по обложке. В общем, мне нравится этот парень, хотя знакомы мы буквально пару дней, ну что ж, я думаю, видимся мы не последний раз, теперь-то мы работаем вместе с этим парнем, так что еще разговоримся. Еще я познакомился с Доном Сальери, очень милый старик, именно он, как я понял, главной семье, он очень тепло нас принял, именно он дал нам эту работу и даже, можно сказать, сделал нам небольшой подарок в самом начале. В семью попасть может не каждый, то есть Дон Сальери хочет проверить, стоим ли мы того, чтобы быть в семье, и наше первое задание и есть наш подарок. Те люди, что разбили нашу машину, это люди Морелла. Как я понял, Морелла это еще одна семья. В общем, именно эти ребята и хотят свести с нами счеты. Дон Сальери хочет, чтобы мы поехали в закусочную, где обычно обедают люди Морелла. И он хочет, чтобы мы разбили их тачки так же, как они разбили нашу. Мне уже нравится эта миссия, и даже очень. С нами на эту миссию поехал Полли. На всякий случай мало ли что может произойти. Нет, я даже за. Все-таки первый день и мне с этим парнем как-то спокойнее. Нам, кстати, дали первое оружие, можно сказать еще раз, ура, у меня оружие, коктейль Молотова, боже мой, классная штука, я помню, всегда хотел сделать такую вещь, правда, мною стали интересоваться правоохранительные органы, они подумали, что я как-то связан с аль -Каидой. в общем, я бросил это дело, никогда не вздумайте такое делать, собирать, это очень опасно для жизни. А еще нам дали бейсбольную биту. Весьма ошибочно было бы использовать такую многофункциональную вещь исключительно в спортивных целях. Вероятно, обычный прохожий, увидев человека с битой, подумает, Ой, смотрите, спортсмен, он идет на игру. Правда, ребята из мафии спортом занимаются только по выходным, а в остальные дни они используют биты для неразговорчивых ребят. Нет, серьезно, если вас ударит такой хрень, вам будет очень больно, по самое не балуйся. Эту биту я называю племянник. По-моему, отличное название для биты. Ее, кстати, надо вернуть, не потеряйте. Как только вы приедете в эту кафешку, самое главное в нее не заходить. Люди Морелла вас быстро разберут по частям. Пробираемся тихо к черному ходу, и там будет калитка. Вам самое главное нужно вырубить охранника на этой стоянке. Нетрудно догадаться, что он может поднять тревогу, так что действуем очень тихо. И вот, собственно, впереди у вас три машины, можете вытаскивать племянника и начинать менять дизайн этих тачек. Ну и под конец устроить вечеринку коктейлей, зажечь в буквальном смысле. Твою мать, их тачки взорвались! Нет, я, конечно, хотел отомстить, но это, это слишком нагло, сейчас эти ребята просто кипятком писать будут. Так, быстро-быстро валим отсюда. Поле! Поле, уезжаем! Так, он сел в ту машину, нас он, в принципе, догонит, а мы можем смело ехать в Барсарьере. В принципе, миссия уже выполнена. Нет, вообще здоровская миссия на самом деле, ребят, так нагло разбить все тачки, взорвать их, но самое главное, ребят, мы еще и сперли тачку у этих парней. Эй, кстати, это же та же самая машина, на которой за нами гнались те гангстеры, помните же? Вроде бы это она. По-моему, она, да. Как вижу, эти парни ее отремонтировали, а она теперь, ну, прям как новенькая, здорово. Здорово и очень нагло. Вообще, ребята, эта машина как бы небольшой секретик в этой миссии. Не каждый знает, что здесь есть эта машина. Я вот сам, правда сказать, узнал недавно и буквально случайно. Ну, зато теперь и вы знаете, и вам не придется ехать обратно на том, чем вы приехали. Нет, вы не подумайте, я ничего против той зеленой колесницы не имею. Она мне нравится. Правда. Если бы была возможность, я бы ее купил сейчас не сидел тут с вами, а катался бы по городу, пугая и восхищая народ. Просто она... Она такая... Она такая, что она такая. Вот единственный у ней недостаток, это, пожалуй, скорость. Но, знаете, как говорится, в каждом минусе можно найти свой плюс. А наш плюс в том, что вам совершенно не нужен ограничитель скорости, когда вы сидите за этой тачкой. Потому что эта игрушка просто-навсего и не выжмет больше 40 миль в час. У нее, кстати, есть название. Оно называется Bolt Ice Coupe. Не, ну, по названию уже сразу, да, все понятно. Болт. Болт, странно, да? Болт, болт, он и, он и в России болт, да? Не, ну а что вы хотели? Машинка-то и выпущена была совсем недавно, сейчас 1930-е года, лет 10-15 назад, наверное, и была она выпущена. Нормально, в общем, я не жалуюсь. Но, конечно, то, что мы украли покруче, да и побыстрее, даже очень уж сильно какая-то резвая машинка после болта. Вроде Поле говорил, что у них есть личный ремонтник машин, вроде бы его звали Ральф. Да, да, да, точно Ральф. И он может сделать эту краденую машинку моей собственной, и никто не придерется. Ну что ж, я думаю, стоит воспользоваться этим. Считайте, первая личная машинка. Вот тут, я думаю, мы ее оставим. Тот парень Ральф, я думаю, сделает, что нужно. Ну что ж, на этом миссия выполнена. Подождем чуть-чуть поле. Он уже должен сейчас подъехать. В общем, я доволен сегодняшней работой. Я думаю, мистер Дон Сальери тоже будет доволен. Все прошло как по маслу. Отлично. Мы вернулись, босс. Чудес, садитесь Все прошло хорошо? Босс, он создан для этого Они и ртов открыть не успели, как остались без колес А пока они это переваривали, мы смылись Морелла сейчас кипятком писает, ага Правда? Я рад это слышать Томми, мужик, что надо Что ж, добро пожаловать в семью, Томми ты прошел первую проверку. Это честь для меня. Так что нас можно поздравить с пополнением. Я рад, что он теперь с нами, босс. Видите, он совсем не трус. И справился просто отлично. Отлично, парни. Давайте выпьем. Спасибо.